Вы заметили, что людям очень нравится все необычное, мифическое, фантастическое. И это вызывает большой интерес у людей. И самая большая загадка для человека ⁇ это сам человек. Согласитесь удобно. Я не знаю, почему я так делаю, я так разбираться не хочу, но всякое же возможно. И когда мы говорим, что всякое возможно, и человек загадка, и никто ничего не понял. Здесь очень удобная лазейка, в которую мы пропускаем такие вещи, как мифические такие рассказы про любовь с первого взгляда, про то, что может человек всю жизнь быть один и вдруг на старости лет, причем старость лет у каждого в рассказах приближается к его возрасту. Если человеку 30, то это старость лет 30, если это 50, то это 50 и так далее. И вот он встречает человека первый раз в жизни, влюбляется и они живут до скончания веков. Такие интересные сказки и рассказы людям нужны для того, чтобы ничего не делать. Со мной многие поспорят и очень правильно поспорят, потому что ничего не делать к ним якобы не подходит, это не про меня. Я же делаю, причем делать человек может конкретно то, что не приведет к тому результату, который он хочет. Это так называемое мифологическое мышление соединения несоединимого То есть если у Лены была любовь с первого взгляда Это не значит, что у меня будет любовь с первого взгляда Но при всем при этом я соединяю эти понятия Вот видите, у человека же было так? Да, было Но какое-то отношение к вам имеет Я такая загадочная, не все сразу понимают, что я себя представляю по-русски в переводе это означает, я не собираюсь разбираться, какие у меня достоинства, какие у меня недостатки. Вот как живу, так и живу, как получится, так и получится. Загадочность, мифы и различные сказки, они нам дают возможность повысить свою уникальность, повысить свою самооценку, повысить свою значимость. Часто, общаясь с людьми, я говорю сначала фразу. знаете, нас тут двое, и поэтому я буду говорить то, что я буду говорить. Я исхожу из простого принципа. Кроме меня это никто не скажет. И часто... Людям очень хотелось бы послушать похвалу, очень хотелось бы послушать, какие они молодцы и что в их жизни все правильно, а вот рядом кругом такие люди, что все не очень. Я обычно говорю совсем другие вещи. Я говорю о личной ответственности, я говорю о том, что пока человек в своей жизни не появится, у него жизни практически нет. Я вижу реакцию. Людям больно. Людям очень не хочется осознавать, что та судьба, в которую они свято верят, это всего лишь я сам? Неужели я сам все это сделал своими руками? Ну, у меня больше ничьих рук нету. Неужели это я привлек в свою жизнь таких людей? Такого быть не может. А разве не может быть, что это просто вот человек такой попался? Да, человек такой попался, но почему именно вам? Почему этот человек с другим человеком по-другому ведет себя? И хорошо, когда женщина развелась с мужчиной, он был алкоголиком, спился и умер. Хуже, когда он был алкоголиком, она развелась с ним, он в другой семье не пьет. Вот тогда совсем плохо. «Как же, что ж я не так-то делала? Почему? Он не мог, он же такой, я же точно знаю, я же тебя как облупленного, вижу, чувствую, я на километр все о тебе знаю». «Всякое возможно. А что происходит? А вам правду сказать? Или как-нибудь?» «А мне что-то около правды». «А, ладно, значит, неправду. Хорошо». Тогда мифы, загадки, всякое бывает, тогда я такая загадочная личность, тогда я такая загадочная женщина, что для меня человек еще не родился, для отношений человек еще не воспитался, как сказала одна женщина, с которой мы лично не знакомы, нам по 40 лет, а у нас такие требования к людям что мы живем с животными. Люди с такими требованиями по земле, видимо, не ходят. Мы такие заборы поставили вокруг себя. И неважно, мифы это, загадки или что-то еще. Эти мифы и загадки дают нам момент отдыха, когда мы можем чуть-чуть прийти в себя после очередных разбитых отношений, разбитой себя, разбитых, надежд разбитых ожиданий и если человек хочет решить проблему то есть для этого специалисты и они дают результат а если человек хочет иметь проблему то он всегда найдет те действия, которые не приведут к результату. И я больше скажу, сейчас есть достаточно специалистов, которые тоже не дадут результат, но он их безошибочно найдет и будет всем объяснять, какие кругом аферисты, вруны и так далее. Если человек переступил порог кабинета психолога, это еще не значит, что он решил проблему. Я была свидетелем, когда женщина пришла к психологу в кабинет. По рассказам она спросила о времени работы и о том, чем занимается психолог. То есть не было ни консультации, ни какой-либо работы в этом направлении. Каково же было мое удивление, когда от этой женщины через какое-то время я услышала фразу «Была я у психолога, мне и психолог не помогает». Ну, он и не должен был помочь от того, что вы узнали, режим работы психолога. Так вот, загадки – это интересная вещь. Но если вы хотите счастья, позвольте себе разгадать такую странную загадку, как вы сами. Хотя бы чуть-чуть. Потому что полностью разгадки, конечно, не будет. Здесь достаточно мудрости, чтобы это понять. Однако, часто за словом «возможно все и «человек-загадка» и «никто ничего не понимает» стоит всего-навсего нежелание что-либо делать. И когда я не хочу ничего делать, мне всегда найдутся обстоятельства, люди, ситуации, которые мне позволят ничего не делать. «Ну, я же и так знала, что не поможет. Ну, ладно». И тогда я иногда слышу фразы, «А что ж я делаю не так?» Вам хочется быть загадкой для самого себя? Позвольте себе счастье. Как говорят, если рядом с вами никого нет, самое время познакомиться с самим собой. Когда вы для себя загадкой не знаете, кто вы такой, что бы вам ни дали, как бы с вами себя не повели, вы даже не знаете, правильно это или неправильно, хорошо или плохо, нужно вам это или нет. Вы же загадка.